Уничтожил их бабу? Мэйсон! В лучший Боумен оба погибли. Вся ваша группа погибла. Уцелел только ты, Мейсон. Ты... Ты один. Нет, Резнов ты тоже выжил. один, Мэйсон? Нет, Резнов все еще со мной. С самой Воркуты. После того, как ты выбрался из комплекса Кравченко в Лаосе, после того, как твою команду... Нет. Ты это самому. не так. Я выполнял задание. Ты отправился на остров Возрождения вопреки приказам. Штайнер был Зачем, Мейсон? Должен был убить Штайнера. Но на остров уже направлялись Хадсон и ЦРУ, чтобы взять Штайнера. Зачем ты полез? Драгович, Кравченко, Штайнер должны были умереть. Мне нужен был нам живым. Зачем ты убил его? Мне велели это сделать цифры. Неужели вам непонятно? Я прибыл С Резновым на остров Возрождения. Конец-то. Штайнер был наш. Мы на месте. Остров Возрождения. Источник яда Драговича. Они готовятся к доставке. Новых шесть. Не при мне еще немного молодец еще обезьяны у нас их что не хватает разгружай юра Давай. приказано освободить место для аппаратуры 4, 3, 4. Черт. 4. хорош жаловаться грузи клетки на пристой я должен проверить остаток груза. У Давай, Майс. Бери топор. Их слишком много, Майс. Главное, не привлекать внимание. Держаться в тени. Избегать лучей прожектора. На с 1 -2. Началась эвакуация знать. комплекса. Они знают, что мы здесь. Изоляция сектора Е, е. через три минуты. Это точно американцы? Отлично, друг мой. За мной. лед. идет на второй заход спрятаться в другом месте. Стой! Не двигайся! Не заметили. Через минуту. Мы все уходим все равно. Так, замечательно. Мы уже близко, Мейсон. Мы сможем попасть в лабораторию Штайнера через крышу. Его первыми. Иди за мной. Мы поднимемся по шахте лифта. Всем работникам Сюда! лаборатории надлежит проследовать в указанные места. Комплекс находится на военном положении. Невыполнение приказов сообщу, приведет к немедленному города. аресту. Безопасности а, а что с ними для будет? Комплекс Мне приказано на доставить ключевой положении. персонал корабля. Устрение! Поле Лучная. Быстрее надо! У нас ладит на их! Неубийщик, это я! Удерживай их огнём! Устань, махни! И меня и устрелять! Вот он их! Стой! Сюда! Я пустой, перезаряжаюсь! Драговича сгоняют всех, кто есть на острове, всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят. Поскорее, иначе меня тоже убьют. Фридрих Штайнер, тебе Ты... конец. Я узнал, Маркута. Ты не знаешь, что с тобой сделали? Мейсон, отзовись! Твое зло решило жизни многих людей. Довольно. Убив меня, вы не остановите НОВУ! А, а мне наплевать на эту НОВУ! Ведь я Виктор Резнов! Нет. И я отомщу! Богом, клянусь, именно так умер Штайнер. От руки Резнова! Ты лжешь, Мейзон. Ты убил Штайнера, мы знаем точно. Резнов получил то, что хотел. Возможность отомстить. Джейсон Хадсон написал отчет. Виктор Резнов не убивал Фридриха Штайнера. Хадсон все видел. Ивер! Продолжай, Хасон. Мейсон не отвечает. Надо пробраться через исследовательский комплекс и спасти Штайнера. Глядите в оба. Янки, мы выдвигаемся. Альфа, двинулись! Вас понял, мы движемся! Противник, уничтожен. Противник уничтожен. Вон они! А! Ну, Царский транспорт протапировался! Это второй подъезд в по городах! Я не зайти в камеру! там! Принято! Альфа, вперед! Да, мы ждем! Поднимите Меняем стрелять! контакты на дороге! Хатсон, к нашей позиции приближается не 8 Ясно! Расберемся! Противник убит! Как точно! Цель поражена! Далитара! Принял! Противник уничтожен! Контакт покажен! Смотрите! сработал. Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Защитные костюмы! Быстро! Альфа! Двинулись вперед! Берегите костюмы! Повредите костюм! Сдохните за минуту! боянки зачистила западную часть периметра идем на север Заходим к ним с фланга. Идем на север. Приказ понял. Нас обстреливают с вертолетов. Держитесь! Мы в полукилометре к югу от лаборатории. Группа Альфа, нас обстреливает противник. Нужна поддержка. Прием! Мы идем, Уивер! Держись! Янки, отходите от БТРа! Нас раскатают! Уивер! Мы живы, Хадс! Но нас прижали! Они жмут с востока! Принято! Девушки ну, отдыхают! Хадсон, сбей вертушки стрелой! Хадсон, ты дай ну, им эти вертушки! Получай, чертов ублюдок! Последний, Хадсон! Мы почти в лаборатории Штайнера. у меня на пушке! Он меня дела. Он, Он Готов! Не высовывайся! Вы сейчас! Закрой! Вот туда! Возьмите кранатку! Ты его убил! Лисон Сюда. Здесь мы и поймаем Штайнера! Эрититская! Ой, Санитара! Сюда! Ой! В голову! Держи в поле зрения! Может, сделаю? Сюда! А я его накрыл! Лаборатория под нами! Он у меня на мушке! Вот он! Я его вижу! Понял! Огонь, Яблочко! Нужно пройти через отсек самообработки! Мейсон, это Хадсон! Мы знаем, что ты на острове Возрождения! Ответь, Мейсон! Ищем Штайнера! Мейсон, это Хадсон! Ты здесь? Фу! Да он, что он делает, черт побери. Убивает всех, кто встанет между ним и Штайнером. <связь> Нужен доктор! Пошли куда они все? Что это было, а? Это Штайнер. Пытается выйти с нами на свет. Штайнер, что происходит? Штайнер, что у вас? Люди ваги и ческаняются всех, кто есть на острове! Всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят! Поскорее, иначе меня тоже убьют! Мейсон! Нужно остановить его! Мейсон, что ты делаешь? Он нужен нам живым! Назад, Анта, Мейсон! Спасите! Меня а зовут Виктор Изно. И я отомщу. Штайнер! Он мертв! А что Резнов перебязчик, надо найти его! Не выйдет! Его не было. Не поверю, пока сам не увижу. Что они сделали с тобой в Воркуте, Мейсон? Штайнер мертв. Мейсон, последняя связь с передачей цифр. Надо забрать его. Идем. Сюда! Так мы выйдем на причал. Это Уивер. Объект у нас. Мы уже идем. Вас понял, мы движемся к причалу. Что с тобой сделали, Мейсон?